Привет! На связи, как обычно, Антон. Сегодня я подготовил для тебя подборку самых необычных домов для детей. Уверен, они тебя точно удивят. Если же тебе нравятся такие выпуски, обязательно поддержи меня своим лайком и подпиской на канал. А также не забудь рассказать в комментариях, какая модель впечатлила больше всего. И не забывай, в конце видео конкурс на 500 рублей. Ну все, погнали! А начну я с роскошного особняка. Он оснащен двумя этажами и балконами, по своему размеру соответствует человеческому росту, но вот взрослому в нем все равно будет некомфортно. Самое интересное, что прототипом для создания этой мини-модели послужил настоящий дом, в котором живет сама создательница. Даже цвета и те были позаимствованы. Правда, не обошлось без некоторых изменений, как на этапе строительства, так и декорирования. Из-за ограниченного пространства первый этаж дома практически не используется. На строительство особняка ушло не так много времени, меньше чем за две недели, все уже было готово и оставалось лишь довести до ума Добавить декорации и в целом создать уют Давайте вместе посмотрим, как дела обстоят внутри При входе в дом с парадной мы сразу можем заметить две лестницы, ведущие на второй этаж Там же используются украшения в виде растений и потрясающие люстры Которые определенно привлекают к себе большое внимание Второй этаж – это полностью чил зона Там имеется мягкий диванчик, различные картины, игрушки и другие принадлежности. Весь особняк оснащен окнами для хорошей проходимости света. На первом этаже, прямо напротив главного входа, также располагается запасной. Там можно установить маленький столик и с видом на природу, например, пить чай. В общем, идея просто потрясающая, у меня нет слов. А главное, все настолько реалистично сделано. А следующий домик показался мне каким-то сказочным. Словно взять из какого-нибудь мультика или детского рассказа. Безусловно, в этом сыграли свою роль необычные неровные формы окон, дверей и крыши. Сам домик выполнен в постельных тонах, сочетающих фиолетовый, розовый и серый цвета. В качестве декорации были добавлены почтовый ящик, а также цветочки, располагающиеся на окне. Ну а самое крутое – это мини-горка. На нее можно подняться самостоятельно с внешней стороны или же через дверь на втором этаже. Внутри этого уютного местечка располагаются некоторые прикольные штучки для детей такие как рисовальная доска магнитная доска а также небольшой розовый столик для игры думаю такой дом обязательно понравился бы любой маленькой принцессе этот двухэтажный домик по своему дизайну очень похож на предыдущий однако он значительно выше да и интереснее помимо горки для развлечения здесь также установлены три качели окрашен он достаточно ярким малиновым цветом с элементами белого желтого и голубого что собственно и привлекает детей Возле главного входа установлен звонок, чтобы взрослые не мешали игре и не врывались в личное пространство ребенка. Дверь имеет двойную конструкцию, таким образом ее можно закрывать не полностью, а наполовину. В качестве внутренних декораций все практически то же самое, за исключением того, что добавилась задняя дверь, немного увеличилось пространство и появилось больше ограждений. Вот смотрю я на все эти крутые дома, которые совсем не похожи на детские и завидую, что у меня, например, в детстве домом считалось скопление подушек и навешенных одеял. Ставь лайк, если ты понял о чем идет речь далее у меня идет удивительный и очень большой домик на дереве стоп погодите это точно обычный детский домик Хм, вроде бы все верно. Честно говоря, я бы в таком не только играл, но и жил, потому что места в нем хватит на четырех детей или же двух взрослых. Изнутри дом оборудован удобным диванчиком, множеством различных игрушек, считалками, новогодними украшениями, мини-пианино, игрушечной кухней с огромным количеством приборов, а также доской для рисования мелом. Вы, возможно, не поверите, но там даже есть камин. Это же вообще офигеть. Самое интересное для детей здесь, конечно, не само обустройство дома, а то, что расположено вне. Это всевозможное закрытые открытые горки сетка из канатов канат для скатывания с возвышенности мост в общем целая игровая площадка иной раз я даже завидую детям которые в силу своего возраста возможно даже не понимают насколько это круто детская кухня уже не та. Все мы привыкли покупать своим детям миниатюрные кукольные кухоньки, на которых едва ли помещаются сами герои, не говоря уже о настоящих людях. А вот это местечко специально оборудовано под то, чтобы ребенок мог не только играть с куклами, но и самостоятельно готовить какие-нибудь вкусняшки. Кухня оснащена маленькой раковиной с краниками, реалистичной печью, а также различной посудой. Конечно, все элементы являются декоративными, и та же печь по-настоящему не работает. У домика очень красивые минималистичные окна с белой рамой, яркая дверка и даже имеется в вход для домашних питомцев ну и милота так а это у меня настоящий девичий домик на ножках он окрашен белым цветом с фиолетовой дверью но внешний дизайн не так интересен как то что внутри а там целый рай для девочек все очень ярко и красивое. в домике имеется своя кухня с различными приборами печью духовкой и холодильником Специальный столик с милым окошком рядом и удобными стульчиками, а также всякие игрушки. Кроме того, там есть такие декорации, как детский совок, различные картинки, место для игрушек, своя игровая корзинка, полка с книжками и интересными журналами, доска для рисования и еще много всего. Как только я узнал стоимость следующего дома, я, честно говоря, сам немного офигел. 25 тысяч долларов, Карл! Это же половина от настоящей квартиры! Но немного изучив его изнутри, да и не только, я и правда удивился, что есть такие потрясающие модели для детей. Этот особняк является копией особняка какого-то богача. У него есть свой фонтан с декоративными цветами, куда поместили черепашку, и просторная терраса. Там можно выпить чая или просто отдохнуть с видом на природу под звуки падения водяных капель. Дом имеет два этажа. Внутри все выполнено в классическом, местами даже старинном стиле. Есть имитируемый камин, уютнейший столик со скатертью и двумя стульями, рабочий кабинет с телефоном, кожаным диваном и столом, а также мягкие подушечки на подоконниках. В общем, чудо какое-то но вот цена меня и правда грызет. А следующая модель уже даже больше походит на взрослый летний домик. Она окрашена постельным фиолетовым цветом, имеет окошко в виде сердечка, горку и свою небольшую террасу. Внутри достаточно места для размещения различных детских штучек и даже небольшого диванчика, чтобы отдыхать в теплую погоду. Имеются доски для рисования. На второй этаж проведена лестница. Там расположена дверь, выход к горке – Второй этаж пустой, но места там тоже вполне себе достаточно, чтобы самостоятельно обустроить зону отдыха. Мне понравилось, да и размерчик, что надо. Согласитесь, каждый в детстве мечтал о своем собственном домике на дереве, где можно заниматься любимыми делами в секрете от остальных. Именно поэтому я понял, что домик, на который я случайно наткнулся, нельзя было не добавить выпуск. Внешне он получился очень красивым и ярким. Дереву создатели придали клевый блестящий вид, Подняться на него можно по лестничке, которая идет прямо от земли. Домик, кстати, полностью из дерева, включая всякие заборы и другие декорации. Единственное, что жаль, что его еще не успели обустроить внутри. Думаю, закончив и это дело, можно будет вовсе поселиться в таком замечательном местечке. Многим детям уже с ранних лет хочется погрузиться в такие взрослые дела, как выращивание растений или готовка. Особенно это касается маленьких принцесс. Именно для таких детишек автор этого дома его и создал. Внешне он очень приятный и компактный. Внутри размещается небольшая кухонька, на которой дети могут самостоятельно что-то приготовить, используя само собой воображение. Снаружи дом украшен растениями, за которыми нужно будет следить, и многими другими интересными штуками. В общем, полноценное развлечение на целый день». А теперь я спешу показать вам еще один роскошный дом, который попался мне на глаза. Выглядит он, конечно, как будто на картинке. Красивая легкая цветовая гамма из белого с синим, небольшая веранда и встроенная горка. Казалось бы, что еще нужно для счастья? Да и правда, дому автора выдался на славу. Помимо обворожительного внешнего вида, создатель позаботился и об интерьере. Зайдя в дом, можно увидеть много различных полочек, доску для рисования и лестницу, по которой можно подняться на второй этаж. На нем же расположена печка, которая будет согревать маленьких жильцов в прохладное время, а также выход на улицу. Ну а если быть точнее, то выход к горке, по которой, как вариант, быстренько можно спуститься на улицу. Автор определенно заслужил лайка и уважение за такую клевую идею. Следующий домик не может похвастаться своей прочной конструкцией и большим количеством особенностей. Но это, как ни странно, является его основной фишкой. Все дело в том, что отец построил этот домик из картона и сделал его полностью складным. То есть наигравшись в него дом можно просто сложить как гармошку, прижав к стене. Таким образом он совершенно не будет занимать никакого места. Идея просто потрясная. Как он только до такого догадался? Что же касательно самого дома, он очень даже неплохой. Выглядит красиво и необычно. Самое клевое, что он получился не стандартной коробкой, а самым настоящим домом с различными декоративными частями, как фонарик у двери, горшочки и тому подобное. Очень круто! Постройки следующего детского дома автор подошел крайне серьезно. Предварительно он продумал каждый шаг, сделав несколько важных зарисовок и схем. И, как оказалось, в результате все было не зря. Дом получился двухэтажным и очень прикольным. Внутри него находятся интересные декоративные предметы, которые добавляют ему шарма. Дверь домика открывается прямо как настоящая. Для нее нужно использовать реальный ключ. Внутри расположилась такая же реальная плита, стулья и светильники. В общем, какая-то уменьшенная копия реального дома получилась. Супер! А это уже более современная и навороченная модель дома, в нем действительно можно жить в не меньшем комфорте, нежели в настоящем. Внутри всего одна комната, но зато она разделена на две части, каждая из которых имеет собственные прикольные штуки. Так, на нижнем этаже можно сесть за маленький стол и присывать, либо же поиграть в настольные игры. Можно сделать записи на доске или почитать книжки, поухаживать за растениями, расположенными напротив, или просто посмотреть в большое окошко. Второй этаж – это своего рода чердак. Там автор разместил мягкий матрас, на который можно прилечь и отдохнуть, чтобы набраться сил перед новыми свершениями. Весь интерьер получился очень ламповым и приятным. Да и внешний вид дома сам за себя это говорит. Мне очень понравилось». Ну а это назвать обычным домом язык не повернется. Оно и понятно, ведь цель подобных конструкций – сугубо активное развлечение. Все это, как вы можете видеть, надувное. У ребят получилось создать какой-то мягкий замок, имеющий очень клевую горку. Осталось только заполнить бассейн снизу водой, и спокойно можно запускать туда детишек. Чтобы побеситься и посмеяться – просто шикарный вариант. Тем более в теплое время года. Родители огромные молодцы, что реализовали такую клевую идею. В доме, что я вам сейчас покажу, лично я бы с радостью жил даже в своем теле. А какую эйфорию могут испытать дети, представить даже себе не могу. Это современный крошечный домик, который с радостью примет любых вошедших в него детишек. Понятия не имею, сколько труда было вложено в его создание. Остается только гадать. Но лично я уверен, что у родителей ушел не один месяц. Дом получился двухэтажным. Чтобы подняться на верхний этаж, необходимо воспользоваться лестницей, расположенной посередине прямо напротив входа. Если сама по себе конструкция дома не сильно замысловатая, то вот интерьер просто потрясающий. Много разных картин, крутые ковры, светильники, различные декоративные полочки, вешалки и много-много другого. У меня просто нет слов. Нереально крутой дом, из которого я, будь мне меньше лет, просто не вылазил бы.